По всей Турции вводится комендантский час в выходные дни. Гражданам запрещается выходить из дома после 20 часов вечера и до 10 утра. Все школы закрываются до конца семестра. Бары и рестораны переходят исключительно на режим доставки. Работу торговых центров, рынков и парикмахерских ограничат с 10 до 20.00. Президент РДЖП Эрдоган объявил об ужесточении режима из-за распространения коронавируса. Что будет с туризмом, пока непонятно.